Американский так. русский Так, ты ты японец, санек русский. А я... вот и Мишка. Так, мишка. здесь здесь э, я помню эти Качки. твари. Гончие. Да Гонщики, да какие, да, да, да да да. Так, где винтовка Арисака? Гейзер, вон там первое висело. Я прям слышу, как у тебя кто-то по-русски говорит. У меня все по-английски говорят. Учитывая, что я за русского персонажа. Нам лучше вниз, по-моему. Не через дверь, а вниз. О, ой, ой, ой, ой, ой, ой. Куда нам тысячу стоит? Ну, давайте скинемся, Виталий. давай. Я бы с радостью. Но это же не кинул это в Киллинфоре можно скидывать свой и Да. Кстати, Киллинфор у нас есть О, у всех, по-моему. Да. По-моему, да. Первый как минимум. У меня, по-моему, второй все равно играл. Ай, промахнулся. Нет. Спасибо. И, и пьян? Да, я убийств, пьян. fast and Но где враги? Ничего не ты не открывайте. я ящик, да, ящик здесь. Слушайте, а я не помню с какой волны они рандомом вообще эти собаки появляются? Пятый, после пятой. После пятой волны. Смотри вверх. Плюс d ув, Увидеть свет. Узри свет. А что такое плюс Д? В смысле это, это, что плюс d плюс Д. Ну как... Верку, весь свет. ⁇ -мо ⁇ Вот это плюс это что такое? Я не вижу, плюс... Я не знаю, о чем вы говорите. После надписи лука. Что это такое? О, о, да, Икс, да, Утроение, Утроение зрачков. Так, мне хватает, а? мне хватает на казино. Скрывай. у меня кары. да фу лама я как раз перезабираю все готовы да вот это что такое а тебе досталось вундервафля да покажи <реш> да, <реш> это, это, это Тесла, это Тесла, короче. У нее зарядов мало. Но она мощная, что пиздец. А я Припасил, он молгончик. Я не, Ах, не Пока у... вот Огнемеч. Вот, да, да, да, кстати, да. Но где враги-то? Ну где-то один на нет? Не наверху нету я знал. А, вон он да. Ну тогда у меня что, флэш Рояль выпал получается? Ну типа да. Так, нам надо куда-то дальше будет идти. Нам на одном месте здесь сидеть, блять. Тысяча. Ну, у меня 330 не бы другое оружие а здесь. вот здесь тоже 1000 я все выходы по шутке. а это кто такой М мой гарант себе он мне еще из ящика раз 50 выходит по закону ой, ой, ой, ой. это шиф, значит шиф. да макарек хэдшот О, инст О, мне как раз тогда был бы кто рядом еще. Вот они. Давай что, это стоит типа. Так, я, наверное, куда-нибудь сейчас открою дверь. Перед тобой, пойми. Большой штат, ребята. Ой. Как я что за кольцо адавое. А, вот где еще у нас окошко. Так, и сейчас 140 очков. Оч... О. Ходит. Головой пули танкует, пулит. Так, я открыл тут воротинку одну. А я пока пойду возьму казино. А -а -а. Я вижу, Саня, тоже в казино решил взять. Либо революцию, здесь так... Так. Вовремя. Куснячий плоти Так, а вот теперь приготовиться. Будут собачки? Могут, могут могут они... так если что сейчас собираюсь у меня есть слага. Так, нет здесь? нет не будут не будут нет не будут зло повезло мне повезло повезло всебниз да ты кроме mm -hmm. не идеальным что дали как-то молтова Надо до какой-нибудь хижины дойти. А что там? Ой. Там будет какой-нибудь случайный автомат с перком. Трупа, И если ящик отсюда, с этой основной хижины, пропадет, то он будет... Типа. О, фулама, фулама брать будет... Так, так, так, так, так, стой. Нет, еще нет. Теперь да. Сейчас. Сейчас он свою Вондермафлю. Убер. Зарядят, да. Я думаю, он в первую очередь перезарядится. Ой. Их два, их 2 брать будете. Менек, вали их, санек, набирай очки. Красивые головы. Так, это что такое у нас? О, что нашел? Хижину открыл и в ней автомат э, с повышенным здоровьем. Да? две с половиной. да. И еще здесь на стене МП-40, место для ящика. Вроде, mm. вроде все. Ну, он, надо сначала куда накопить на здоровье на А и еще и этот э, электробарьер. Так, а вот сейчас надо приготовиться. А вот сейчас сейчас вот, может вот, очень, высока и... очень высока вероятность, очень высокая. Тихо, тихо. Да. Бизнес. Давай не вот не сюда. Слышу, Но вот, вот, вот сюда, давай, вот сюда. Фу! Фу, команду пас никто не давал! Ай! Меня током ударила Перезаряжусь пока. Прикрываю! Перезаряжаюсь, садись. Они, если горят, они взрываются. блин рано рано ран, ран, ран взял по мы теперь жиль <связь> так скрывается блять так вот теперь можно получу определить да. куда он полетит так он э, если он в той же хижине появится это будет классно можно да.. Где луч? Луч, луч, пока не. вижу луч! Где вы Вообще луч? вон, вон он, в противоположной стороне. Вот блин. А как куда пойти? Другие двери открывать и к другим хижинам. Не, я сначала я здоровье пополню. Я. Мне еще 300 очков. Опа МП40 а, на стене, да. Да ебаный, сука. Далеко? Дом я первым, на первом этаже. Так, Все. я... Люблю Здоровее всех. Быстрее, блядь. Да бежим, бежим. Видишь, знаю я, как вы бежать, бежать любите. Точно стоп. Именно императора, благодарю. Так, если я не ошибаюсь, то нам вот сюда, но сюда надо тысячу. Ну, с чем-то? К ящику надо тысячу. Сай, вижу, Саня заходит к тебе. Зайца. Ой, X2? Ой, б твою дивидо да заебали жать. А вот это классно! Сейчас 800 очков просто нам. Э! Нас Я, об... пошел, я пошел за водичкой живительной. Нас наебали. А. Вот сюда. Я да. Я вон вон луч, я... вон там ящик. Где вода живительная? Вот она. Так, этот в другую сторону убежали что такое так хижину открываем хижину дивизию здесь на стене стогасов 44 О! автомат автомат автомат с быстрой перезарядкой а я и ящик здесь до да. 3000 по моему стоит быстрая перезарядка Ах, как удобно, инстакила у меня все ходячие долбоб. Я поглощую. Хулама. Ребят. Ай! Ааа, стак. Жду, жду, жду. Готов. О. Патроны, это все остановки, но ты болтали. Так, хоть О, к вам забегает. Коктейль молотого. Шол. Так. Спокойно, спокойно. Де они тут? А, они через дверь. Они... Да, они могут ходить через дверь. О, я могу купить этот быстрый перезарядка. Рад за <свеч> <свеч> Вот этого я не понял. Мне еще сто <свеч> ну, перезарядок. Мне Ой. по -ручу. Да, мне тоже. МП40, конечно, неплохо. МП40 неплохо, но надо что-нибудь вместо Арисаки взять. Не, у меня малином МП40, но можно было что-нибудь в пауч. В этот дом не так уж много путей. Один хрен, два окна и основная дорога. А, можно же еще электробарьер включить за тысячу? На входе. Ну, если что. Ой, бля. Не взял, сам без двое. Пацаны, вы ни, там х... раз заряд. Приходите по двое, <зас> хорошо? Икс <buena> два, <X2lesia> бери. Ты взял вместо Магнума? Блин, я думал, я вместо императора. Да, огнемет можно это лучше, все-таки не знаю, приколы этой слопушки. Это она похож блядь. Ну, она типа самая мощная, и она <как> <как> с сопутствующими зарядами вот так. То есть ты в одного О! выстрелил. О. Блять, пить, сука. Казино блин этим... ну нормально выху, <кхм> так тихо тихо не брать не брать x2 я, я когда волна начнется О, О, наконец -то. Наконец -то. Браво. он Это... сейчас очень пригодится пацаны собаки Сюда, сюда, все сюда. Здесь я включил электробарьер А, у меня же быстро перезарял, хочешь. Я с двух стволки стреляю. Ааа, -а, Шаша поджарил меня! Я на перезаряд? Стой, Но. Ладно, нормально, нормально. Мы ми программу минимум выполнили. Да твою сука, е... ебуха, блять, ебаный мишка. Я только хотел пушку взять. Пошли, пошли дальше, пошли дальше искать. Каждый. здесь смотря, лучше пусть выпадет. Так, подожди, давай сначала тут посидим. Очков набираем. Ой! А, я вижу луч. У меня есть такое ощущение, что в основной хижине. Ай! Ай! Так, сзади, никто не идет. Да, мне кажется, в основной хижине. А мне кажется, что тебе нихуя не кажется. <свеч> Спасибо. Я перезаряжаюсь. Да, ящик на, первые, на первое место пришел. Как я что-то а? выбрал. Дай мне нормальную пушку, хватит. ППШ! ППШ, епты. Нести коммунизм! инстакил О, саш тоже хорошее оружие. Че ему выпало? FG-42 такой не небольшой а, небольшой пулеметик это я знаю такой. Умри, умри, умри! Нет, а... ой, ой! ой ядерка когда в этом доме есть что, что могло по мне за 2 200 мы можем а вот... пойти к другой хижине какой-нибудь Конечно, хорошая идея. Почему ты всегда шоты с двух ударов покупаешь? Ну ты шперки не покупаешь. А у меня будет. Ой! А Опять ясгарта. Хрен с тобой. А Одали душу дьяволу. Так, вот есть еще один. Торы, следующий. Так, я еще, да? Открыть? Я открыл э, в одну хижину. Подожди, я за тобой. Ух ты, ух ты! О, ладно, вообще красиво. сорян я не успел, потому что а как раз был перезаряжен. Так, так, в этой хижине. В Какой этой на... хижине. Автомат с быстрой реанимацией. Э, сколько? За 10. полторы. И бар на стене. Так, у нас остался один автомат. Ну, Со скорострельность! Блядь, какие пошел скорострельность поднять. Ну, ну, Силен ну, на пулемете, да. Так, подождите, это 1-ая волна. 12 уже. Блин, бар сейчас вообще не к месту, надо что-нибудь вместо него. Пулемет бы какой-нибудь тоже. Нет, головы не используют вещера. <смех> Ой. Вот это выстрел, мать их. Я пока тылы прикрою. А мы тут так чисто развлекаемся. А. Ого, ого. Ага, все нормально. Блин, у меня скоро патроны кончится на перчи. Меня им по 40 тоже скоро кончится. Надо будет добежать до той хижины, пополнить. Чего они хулахула не приносят, воды Рандом. Когда? Вовремя. Я есть. вот да, это то что нам не хватало я просто такой зажимы строй и есть yes, yes. ножи и x2 совпало все-таки я на КД есть Готов. Так, у нас еще одна пойдем Пойдемте вскроемся. <coughs> Мне надо по пути заглянуть в это, в ящик, которого а сейчас. Вдруг сейчас собаки. Так, ссади, давай, выставляй в ангар потаки. Расстрелка хороший. На. на иди, на. на. на. тут последний поход в ящик. Где? Я его видел, Не, я сейчас так укрытие. Ой! Ой! Свинтовочные гранаты! А, твою мать! Лови вкусняшку! Блять, у меня патроны кончились. Так, Везде. я добежал не до той хаты. А? К сожалению. Ёбный свет меня ебут. Саня, давай. КД. Саня, Саня беги. Я пытаюсь. Я оставил в, одного я... зомби с ногами. В смысле с ногами. Но, то, э, в смысле без ног. Мало боеприпасов! Я парочку, чтобы тебе прибил. На больше мне не хватает. Санек, я бегу к тебе. Я ебу. Если что, за Виталий, там целая армия бежала. Бежала. Она теперь ползет. Фу! -ла -ла. Есть! Вот это вам вовремя будет. Так, ну, у меня нет. очки все скинутся, да? Сейчас? А, нет. А, очки нет, а, перки, да. Оружие перки. Оружие перки. Нет, оружие не скинется, перки скинутся. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ебаный в рот! Косяк, Саня, косяк, мой косяк. Придется мне все заново покупать. Ты сейчас, Саня, тебя вытащи. Ага. Я даже не вижу, где он. Тут еще с болота до хера их. он они ползут еще. Обаный Это... в рот! Чик, чик! Патрон. Я даже не вижу, что он там делает. Я за забором. Ай, быстрее ползи в воде этот Саня, давай, мужик, давай! Мне надо сейчас успеть патроны купить! Включай электрическую изгородь. Вот там, э, с другой стороны. Это. Э, здесь. Э, назад! Назад, назад, назад! Вот, вот здесь, да! Где? Красный, красный рубильник, вон он! Я, надо их увести отсюда! Выйди из хаты вообще! Нет, тише, тише. Ядерка, ядерка, Саня! Вообще! Чего? Ой, блин, да как так? Гончи что? ли. Гончи. А у меня дерьмо, а не оружие. Еще и мишка. А! Ай! Ну простите. Ну меня тоже, у меня только Бля... Ну, пацаны, повторяют. Но а не... это не, это шоу, это просто шоу. Это было что-то с Да, Саня вытащил, Да, вытащил. Вот сейчас нам не повезло. Да. Ага. Блин, был бы у меня хоть какой-то ру.